Приветствую вас, сегодня у нас кратко про тиралию. Сразу хочу объяснить, почему роликов давно не было, я приболел и не мог для вас снимать. Так что извините, но сейчас все исправим. На данный момент у меня набралось достаточно много видеоматериала, и сейчас я буду им заниматься. Кодировать, конвентировать и так далее, сбивать в кучу, в группы какие-то объединять и думать, что с ним делать. Так что видео в ближайшее время будут выходить почаще. Ну а мы начинаем. Как вы видели уже ранее, я срубил пару деревьев и сейчас направился в пещеры. Там моя цель была задача найти несколько сундуков, чтобы складывать свой лут, а не крафтить их лично. Найти железо, желательно лайфрам, золото и так далее. Также я хотел найти артефакт, призывающий глаз к туху. И также хотелось бы найти зеркало, которое телепортирует тебя к себе домой. Это было моей основной целью. Но у меня не получалось, что-то я спускался все ниже и ниже. Уже появлялись первые враги, которые давали мне сопротивление. А вот того, чего я искал, я не находил У меня кончились факелы Это, конечно, мне немного помешало Но я все равно добыл немного золота Немного рефрама, это мне помогло И отправился ниже Там уже появились летучие мыши, которые Были достаточно сильными Для моего начального уровня Зайти на такую глубину на начальном уровне достаточно сложно и проблематично, потому что враги сильные, а я нет. А также, когда ты не знаешь, куда спускаешься из-за того, что у тебя мало факелов. В связи с этим я разбился и мне пришлось отправляться заново. Эта пещера, напомню, была не так близко от моего дома. Ну и чтобы на равных сражаться с противниками, так сказать, не моего уровня, я создал себе некоторую броню, типа тыквенную в честь Хэллоуина. Собрал ее деревянный и был готов уже к этому. Я уже был рядом с этим сундуком с классным утом, но два гаприта помешали мне. Они задавили меня часом и я ничего не смог сделать. Но я не отчаялся, у меня уже был свой путь короткий, чтобы туда добраться. И был готов ко всему. Но не к падению с высоты. Да, конечно, здесь я помучился. И вот, наконец-то я добрался до цели. И смогу полностью золотать этот сундук. Там осталось немного зелий, динамит. В принципе, неплохо. Моя цель была выполнена. Выполнил свою задачу в одной пещере, и отправился в другую, которая была гораздо ближе к моему дому. Изучив ее поподробнее, я нашел там здание с неплохим лутом. Также смог применить вагонетку. Это было неплохо, быстро перемещаясь. И также я подметил, что там достаточно много вольфрама. Нашел это здание, облутал его полностью. И получил неплохой профит в виде золота. артефакты дианамита, пары зель и другого и прочего. Также там я наткнулся на ловушку, которая, конечно же, чуть ли меня не убила. Но... И отправился исследовать пещеру дальше. И я начал добывать вольфрам. Но всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Господа, не болейте, весь сейчас осень, а скоро еще и зима. <как> так что всем удачи. Всем пока.